друзья всем привет это андрей тихонов и с большим удовольствием от всей души хочу поздравить вас с новым годом и пациентов наших клиник полный порядок и всех врачей слушателей наших проектов ортодонт эксперты школа ортодонтии. что пожелать но ну, конечно прежде всего здоровья бодрости энергии спорта свободы хотя бы внутри нас гармонии в душе радости отличного настроения и пускай у вас в новом году все будет в полном порядке. С Новым годом! Пока!